Добрый день, меня зовут Илья, я представляю ФГБУ ЦЕКИ Минкомсвязи России. Предлагаю вашему вниманию новый раздел в системе ВГИСКИ – документы ИКТ. Модуль предназначен для формирования и ведения в составе в ВГИСКИ информационного ресурса, документов по информатизации, к которым следует относить документы, используемые в рамках планирования, создания и использования информационно-коммуникационных технологий в деятельности государственных органов, Осуществив вход в ГИСКИ, в левом столбце навигации находится новый раздел «Документы и КТ». В меню раздела представлены вкладки «Документы» и «Статистика». Выбираем вкладку «Документы», нажимаем «Добавить каталог». В форме «Создание нового каталога» указываем наименование каталога и добавляем описание каталога. Далее выбираем «Сохранить». Можно также отменить создание нового каталога. Теперь слева виден блок «Выбранный каталог», а справа блок «Общая информация». В блоке «Выбранный каталог» видим «Созданный». В скобках указан ноль, потому что документы еще не прикреплены. При необходимости можно создать следующий каталог нажатием кнопки «Добавить каталог». При помощи карандаша можно редактировать наименование и описание каталога. В блоке «Общая информация» находится форма, с помощью которой Будем добавлять документы в выбранный каталог. Выбираем кнопку «Добавить документ» и заполняем открывшуюся форму. В общем разделе поле «Полное наименование государственного органа, уполномоченного на создание, развитие, модернизацию и эксплуатацию информационной системы» или компонента ИТКИ формируется автоматически на основе личных данных пользователя в ГИСКИ, и его принадлежности к определенному органу государственной власти. В поле «Наименование» вносим наименование документа. Тип документа выбираем из выпадающего списка. В поле «Входящий номер» вносим входящий номер документа. В поле «Исходящий номер» вносим исходящий. В поле «Дата утверждения» проставляем дату при помощи календаря. В разделе Ответственное должностное лицо в поле Контактное лицо ФИО указываем фамилию, имя и отчество ответственного лица за размещение документов в гис -КИ. Указываем должность. В поле Сферы ответственности необходимо указать одну из сфер ответственный за организацию размещения сведений в системе учета информационных систем, ответственный за размещение сведений в системе учета информационных систем. Ответственные за координацию мероприятий по информатизации. Ответственные за обеспечение эксплуатации. В поле «Телефон» вносится рабочий номер телефона сотрудника в предложенном формате. В поле «Адрес электронной почты» вносим рабочий адрес электронной почты. Из выпадающего списка выбираем объект учета и мероприятие по информатизации. Загружаем нужный файл, устанавливаем тип документа, вносим «Описание». Если требуется добавить еще один документ, нужно нажать на кнопку «Плюс». Появится новая форма для загрузки. Для отправки документов на экспертизу необходимо установить галочку в поле «Потребность в экспертной оценке». Когда заполненными являются все поля, нажимаем кнопку «Сохранить». В случае, если будет не заполнено хотя бы одно необходимое поле, система выдаст ошибку. Поле не может быть пустым. После сохранения в блоке «Общая информация» видим созданный документ в выбранном каталоге. Видим также статус документа. На экспертизу не направлен. В выбранном каталоге видим в скобках появился один документ. Блок «Общая информация» содержит поля. Уникальный номер документа, состоящий из кода ГРБС, номера объекта учета, Номера документа автоматически сформированного, версии документа формируются автоматически, поля дата публикации, дата последнего изменения, текущая версия, статус формируется автоматически на основе введенных ранее данных. При помощи кнопки «Добавить документ» можно добавить нужное количество документов в выбранный каталог. При помощи карандаша можно редактировать внесенные сведения или удалить, заменить, прикрепленные документы. А также можно отменить потребность в экспертизе. При этом статус документа изменится на экспертиза «Не требуется». Для отправки документа на экспертизу необходимо выбрать кнопку «Папка». В открывшейся форме видим номер созданного документа, дату публикации и дату последнего изменения. Видим текущую версию. При выборе истории изменений» можно выбрать нужную версию по номеру или дате, посмотреть статусы. Далее видим все внесенные сведения и загруженные файлы. В разделе «Экспертиза» можно посмотреть историю экспертизы, где будут указаны статусы и замечания эксперта при отрицательном заключении. Выбираем из выпадающего списка срочность проверки, добавляем «Комментарий». При выборе кнопки «Подписать и отправить» Подписываем и направляем документ на экспертизу. Во вкладке «Статистика» будут расположены списком размещенные документы с текущими статусами и круговая диаграмма. На этом все. Я вам показал функционал разделов ГИСКИ «Документы и КТ». Свои вопросы вы можете направлять на адрес электронной почты info.sobako.czeki.ru. Спасибо за внимание. До новых встреч!